Важно мне, о чем ты мечтаешь. Важно мне, о чем ты мечтаешь. Важно мне, о чем ты мечтаешь. Живешь по помыслам или отдыхаешь. отдыхаешь. Трудно догадаться, легко понять. Тут не надо думать, тут надо танцевать. А, а, а, а пока, пока качаешь ты подпив, ты подпиваешь.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 так и думал я так и предполагал то там то ли шум там регам. я так и думал я так и предполагал тот там то ли шум там торигам я так и думал я так и предполагал то там то ли шум там регам. я так и думал я так и предполагал все все